Да, могу, все хорошо, спасибо большое, особенно, что приняли последнюю версию. Итак, коллеги, всем доброе утро, поздравляю еще раз коллег, которые защитились до меня, я так понимаю, что все хорошо, работы приняты, и представляю вам свою работу. Меня зовут Елена Бабковская, я работаю в, в группу компании ДСК, нас знают под брендом Строй компании я работаю, изначально пришла два года назад работать бизнес-тренером, сейчас я работаю на полторы ставки, за это время мне еще добавилось полставки руководителя корпоративных проектов. Собственно, я тот самый амбассадор корпоративной культуры и человек, который выходил к руководству с различными пожеланиями и идеями в области, как можно нам трансформироваться. В общем, расскажу о компании. Компания с корнями довольно-таки серьезными. В 1943 году была основана Орелстрой в городе Орел. За это время мы, конечно же, развиваемся. И сейчас нас знают под таким брендом, как группа компаний ОДСК. Чем мы занимаемся? Строим жилье, застройка микрорайонами застройку осуществляем. Уже расширились в Липецке Есть у нас планы еще на близлежащие города. Э -э, готовимся тоже заходить туда. Определенные действия со стороны компании осуществляем. Больше 3000 сотрудников компании. Из них, почему мы холдинг? Потому что у нас есть не только стройка, но и своя логистика, свой завод. И структуру нашего коллектива вы видите в процентном соотношении на этом слайде. 45% строителей, 25% сотрудников относятся к производству, 9% логистика и 21% сотрудников — это офис. Проект мой называется «Трансформация корпоративной культуры». Выбрано направление благодаря этому курсу. Очень интересный инсайт у меня произошел. Все это время мы думали о том, что нужно заниматься прокачкой гроссфункционального подразделения. Дело в том, что дочерние общества исторически формировались по направлениям деятельности, соответственно, у каждого свои цели свои, ну там, скажем, профессиональные задачи, и что накладывает определенную сложность на то, что нам бывает сложно договориться между подразделениями, и иногда это, ну как у всех, наверное, может перерастать даже в какие-то там уже личностные моменты, что, естественно, мешает делу. Поэтому направление в трансформации корпоративной культуры я выбрала развитие внутренней клиента которая полностью вливается из нашей миссии, компании и стратегической цели. Трансформацию планируем проводить за два этапа основных, таких крупных, длительностью по году. Трезво понимая, что корпоративная культура вещь сложная и изменения требуют времени, в 2023 году мы будем трансформировать корпоративную культуру в офисе. И в 2024 год, когда мы, собственно, созреем нашим основными менеджером, мы пойдем в ДЗО дочерние общества. Офис численность это 400 человек ориентировочно, что касается целей и задач наших. Так, сейчас, секунду. А, цель проекта ⁇ это создание привлекательной корпоративной культуры. Что это значит? Это значит, что наши сотрудники хотят с нами работать, им нравится работать в нашей компании, мы привлекательны. А, с одной стороны, сотрудники, которые уже с нами, они остаются. И сотрудники которые потенциальные они хотят у нас работать какие задачи с помощью чего мы будем этого достигать но ну, первое вот опять же благодаря они стало понятно что без серьезного исследования двигаться дальше будет сложно поэтому делаем исследования корпоративной культуры обязательно каналов коммуникации, которые у нас под развитие стоят в этом году. Измеряем внутреннюю клиенториентированность и удовлетворенность бизнес-процессами. А вот такие амбициозные у нас цели, быть может, даже мы там, прибегнем к силам внешних специалистов в этом вопросе. Пока нужно подумать. Введение градирования и пересмотр системы признания. Система градирования в этом году сильно разрабатывалась отделом мотивации персонала. И думаю, что в следующем году мы ее точно внедрим. Все идет по плану. Акцент, конечно же, делается на профессионализме, на хардах, на жестких знаниях сотрудников, которые необходимы. В строительной сфере ну и конечно же куда же без коммуникационной компании по ценностям это третья задача угу. целевые аудитории Канал коммуникации. Офис состоит из трех групп сотрудников. Это топ-менеджеры. Для них мы используем основной канал коммуникации. Это командные встречи. Встречи, так у нас принятые, мы делаем, и это заходит. Это привлечение топ-менеджеров к проекту через их непосредственное участие, когда топ-менеджер вносит свою лепту в то, что мы делаем. Есть поддерживающие каналы коммуникации, это, конечно же, корпоративный портал, который в компании является на текущий момент основным официальным каналом коммуникации. Менеджеры среднего звена. Это основная наша прослойка, их больше всего в управленческой структуре. И э, считаю, что это основное наше звено для воздействия по части внедрения э, трансформации, так как э, менеджер среднего звена, он является таким связующим между э, стратегическим влиянием топ-менеджера и напрямую, постоянно находится рядом со своими сотрудниками. Э, что касается каналов, да, конечно же, корпоративный канал, планируем запустить дальше тематически по ценности, ну и, конечно же, обучение. Вот в курсе была рекомендация книги управления по ценностям, я ее заказала, так что буду разрабатывать тренинг для менеджеров среднего звена. Также менеджеры среднего звена у нас привлекаются тоже на командные сессии, где мы фасилитируем, приходим каким-то ну, ищем решения на заданную тему. Ну и линейные сотрудники – это основная по численности, основная наша структура в персонале. Каналы не сильно отличаются от менеджеров среднего звена. Традиционные каналы. Плюс у нас есть закрытые телеграм-каналы по направлениям, в зависимости от проекта или темы, которые интересуются сотрудник. Я такой канал для сотрудников веду. Он образовался ввиду событий внешних и по поддержке сотрудников по развитию гибкости и жизнестойкости. Так, ну что, про план. План, конечно же, получился. Думаю, что конкретика будет придаваться, исходя из исследования. Первым делом нужно согласовать вот это глобальное исследование, наша первая задача с руководством. Посмотрев те исследования, которые были в курсе, Поняла, что можно предложить фронтальное анкетирование, чтобы охватить всю аудиторию, интервью с экспертами, носителями ценностей топ-менеджеров и собрать фокус группы сотрудников. Также есть такая, наверное, необычная идея использовать опрос НПС относительно продукта, который мы делаем среди сотрудников, как фокус на то, что мы делаем общий продукт, и узнать, как сами сотрудники относятся к тому продукту, который мы делаем. Быть может, разрозненность еще связана с тем, что вспомогательные подразделения в офисе, такие как, ну, допустим, там, IT, бухгалтерия или там те же кадры, они считают, что стройку строят рабочие, а мы тут что-то еще делаем. Вот хотелось бы двигаться в направлении того, что объединять нас общим, общей идея, что мы делаем общий продукт. Вот это то, с чего хочется начать. Так, шаг 2. Это, собственно, по итогам исследования проанализировать результаты, посмотреть, насколько мы разнородны, потому что даже в офисе у нас есть разные департаменты, разные юрлица, которые исторически по-разному формировались, соответственно, везде есть такая субкультура своеобразная, выстроить коммуникационную стратегию на основе результатов вот этого исследования, которое мы проведем, пересмотреть еще раз каналы, так ли это то, что мы считаем на текущий момент определили каналы для аудитории или стоит что-то пересмотреть, ну и, собственно, дальше идти в направление встреч с топами, как я уже говорила. Мы уже проводим новогодние активности. В концепции мы связаны, в хорошем смысле мы связаны единой компанией, единым продуктом. Мы не можем друг без друга. Уже запустили на портале корпоративном «Скажи спасибо не материальная активность, связанная с признательностью. Делала небольшие фокус-группы, ну так <laughs> общаясь с коллегами по работе, спрашивала, а будет ли вам интересно сказать спасибо. Реакция была хорошая с тем, с кем я успела побеседовать, поэтому жду хороший… в понедельник запускаем, жду фидбэк, что все получится». Что делаем дальше? Так. Очень важно, если мы хотим, чтобы сотрудники были ориентированы друг на друга, внутреннюю клиенту ориентированность развивать, нужно показать сотрудникам тоже, что мы, мы как компания о них тоже заботимся, поэтому... Думаю, из исследования получить данные о том, как сейчас, насколько сотрудники чувствуют признание своих заслуг и доработать эту историю, с, исходя из результата, который получим. У нас уже есть не только планы, но и реальные действия в направлении управления талантами. Сейчас мы как отдел оценки и развития разрабатываем работу с высокопотенциальными сотрудниками. Делаем положение по работе с кадровым резервом. Это как раз-таки про то, что внутри компании нужно создать для сотрудников условия для развития. Это связано с тем, что есть некая нехватка специалистов и градирование, и прозрачные карьерные треки, и формирование кадрового резерва, Должны позволить нам удержать специалистов и привлечь новых специалистов, оставить их развиваться в компании, взрастить их своими силами, так скажем. Также планируем развивать обучение через наших внутренних экспертов. И, что важно, мы уже это делаем, продолжим делать организацию спортивных мероприятий, обсуждается возможность, сейчас есть в рамках ДМС бесплатная консультация психолога, обсуждается возможность очных консультаций, Пока не решили. Есть идея привлечь, допустим, юристов внутренних наших сотрудников для того, чтобы они консультировали наших сотрудников, но это как делать? На уровне, ну, есть какая-то тема важная, да, например, изменения в законодательстве, которые касаются большинство наших сотрудников, людей могут касаться, да, и на эту популярную тему провести небольшой ликбез, например, по зуму в течение там 40 минут, часа. Ну и уже тоже запустили эту тему, в последнее время возрос, возрос запрос на оказание первой медицинской помощи, Uh, у нас есть uh, обязательства по законодательству обучать людей, оказанию uh, сотрудников, оказанию первой помощи. Ну и, собственно, есть еще желающие, поэтому мы эту вещь уже согласовали с руководством. Это все выглядит как забота о сотрудниках со стороны компании. Uh, дальше что? Конечно же, uh, показываем сотрудникам uh, паттерны поведения, uh, клиент-ориентированные да, по каналам коммуникации, это поведение коммуникационной кампании, связанные с журналистскими историями, где будут показаны примеры на конкретной нашей работе, конкретно наших сотрудников, как стоит себя вести. Есть активность Zoom, которая позволит познакомить сотрудников друг друга с спецификой деятельности других подразделений. И да, я уже говорила о том, что мы запускаем опрос 360, основанный но на корпоративной модели компетенции, и будем развивать и как раз таки учить продолжать учить, давать обратную связь друг другу, вовлекать в эту историю. Ну и квест по ценностям у нас на лето запланирован, мы его проведем. Что еще? Мы участники национального проекта по бежевому производству. У нас есть инструмент для того, чтобы вовлекать сотрудников бизнес-игры по непрерывному улучшению. Здесь мы достигаем две цели. Первое это, ну, это, как раз таки развитие бизнес, -проц... то есть оптимизация кроссфункциональных бизнес-процессов с целью улучшения, повышения удовлетворенности внутреннего клиента. Ну и, конечно же, запуск там улучшения, это тоже всегда важно. Наверное, у меня поджимает время, поэтому я буду уже приходить дальше на следующий сайт. Слайд, uh, uh, следующий слайд. Uh, дальше uh, оставить акцию, скажи, спасибо, коллеги, не только к новому году сейчас мы ее приурочили, стать ее на постоянной основе uh, создавать возможность делать кросс-функциональные проекты и вести рейтинг в наши люди. Мы сейчас тоже к новому году хотим его приурочить и потом делать ежеквартально. Это выбор uh, победителей через голосование, номинации, через наши ценности определяются. В общем, в дальнейшем различная поддержка изменений. И кто в нашей команде? Это, собственно, я и менеджер по внутренним коммуникациям, как основные генераторы идей и разработчики планов. Дальше, конечно же, мы никуда без HR-департамента, потому что у нас, во-первых, на стыке находятся активности, дел подбора это все-таки разработка инструмента подбора по ценностям с акцентом на клиента ориентированность. У нас это звучит как единство в сотрудничестве. Это отдел, в котором работаю я на основную ставку отдел оценки и развития персонала. Отдел мотивации, потому что они вводят кредирование, отвечают за нематериальную мотивацию. И отдел бизнес-процессов. А какие итоги и как мы будем проверять? Как у нас получилось, сотрудники по результатам опроса хотят работать в ближайшие три года в компании, но в текущей ситуации три года – это очень большая перспектива, это очень долгосрочные планы. Вот будем на это ориентироваться. Будем ориентироваться на положительную динамику опросов ЕНПС, снижение текучести среди опытных сотрудников. Это значит, что все, кто не на испытательном сроке, находятся до 6%. Положительная динамика, удовлетворенности бизнес-процессами, как они работают в кросс-функции, ну и по результатам вопроса 360, что сотрудники понимают, оценивают друг друга и дают обратную связь, мы понимаем, что количество положительных оценок выросло.